Аптечный курс для новичков. Курс номер один. Рассчитан на 6-8 недель. Или у Тракок плюс. Принимать по 2 таблетки 2 раза в день, утром и за 1,5-2 часа до тренировки. Аротат калия. Принимать за 1 час до завтрака. Дозировку следует подобрать, исходя из вашего веса. Рибоксин. Дозировку следует подобрать, исходя из вашего веса. Дневную порцию следует делить на два приема. Во время завтрака и за 1,5-2 часа до тренировки. Илеутерокок плюс усилит анаболизм и добавит энергии. Можно заменить настой левзея или радиолы. Аротат калия усилит синтез белка. Рибоксин обеспечит снабжение мышц кислородом и усилит без того уже усиленный анаболизм. Это хороший курс для начинающих. Требуется хорошее питание и большое количество белка. Курс номер два. Курс рассчитан на на 6-8 недель. Настойка ливзея Принимать дважды в день по 20-30 капель утром и за 1,5-2 часа до тренировки. Глицерофосфат калия. Принимать дважды в день утром за полтора-два часа до тренировки. Дозировку следует подобрать, исходя из вашего веса. Триметазидин. 60 мг в день. Дневную дозу следует делить на несколько приемов. Описание курса. Настойка ливзея Усилит анаболизм и добавит энергии. Можно заменить и леутерокок плюс или настойка радиолы. Связка из глицерофосфат кальция и трибетазидина даст хороший анаболический эффект. Требуется хорошее питание и большое количество белка. Этих двух курсов вполне достаточно для начинающих. Чередуйте их на протяжении от 6 до 8 месяцев, а потом можете переходить к более серьезным комбинациям. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!